Слушай, а если говорить про любовь, uh -huh. вот а, скоро там придет 14 февраля, день да. Святого Валентина. Я не знаю, кем был Валентин, но вдруг почему-то все в этот день заговорили о любви, потом все будут говорить 23 февраля о мужчинах, uh -huh. а 8, фев... 8 марта о женщинах. И вот смотри, а, получается такая череда, казалось бы, любовных дней, подарков, отношений и так далее. Наш опыт показывает, что человек вообще не знает, что такое любовь. Угу. Более того, подмены настолько велики в его подсознании, что человек заменяет любовь подарками. И мужчины даже сами говорят женщинам, что если мужчина любит, то он решает ваши проблемы. Если мужчина любит, то он дарит вам подарки. Если мужчина любит... Ой, зайчика, здесь костер. Если мужчина любит, то он вам обеспечивает все условия для существования. Вам работать не надо и так Смотри, далее. Смотри, как везде. Подмена на материальный мир. Да, да, да, да. Везде подмена. Везде идет подмена. Везде подмена. А где любовь? А любовь? А где любовь, когда ее даже к детям родным нету? Да, на самом деле. Когда даже к детям, а, любовь к детям заменена на то, что я тебя выкормлю, выращу, позабочусь, дам образование, и ты потом должен меня досматривать в старости. Вот это цикл жизни человека. Да. Смотри, есть прописанность. Вот в такую-то дату делаем это. Вот в эту дату делаем это. То есть, смотри, полная компьютеризация, то есть прописывание цифрами то, что тебе надо делать. А, а где ты сам а где твое желание и тогда и тогда просто возникает э, смотри в на 8 марта там да или вот день валентина будут все повально нести цветы бизнес цветет mm -hmm. подарил цветы на следующий день уже Блин, кричать там или что там ругаться что угодно, да? Ложь, ложь, ложь, прописанная цифрами. Да. Если посмотреть на календарь, то все праздники религиозные тоже прописаны. Но! А как ты вот, эту, вот этого человека, который вынес ответственность на все, хоть как-то удержишь в каких-то Какими-то рамками, рамками? рамками. Да. Очень хорошо привязать по дням. Да. Сегодня ты в этом стойле, завтра в этом, завтра в этом. Иначе стоило разбежиться. Представляешь? Да, удержание под задачу. И бизнес под задачу. бизнес. Делай, что хочешь с этим сколько цветов выращивается. Местных уже с Голландии не надо привозить, санкции. Да. Местные бизнесмены Слышала, что я сказала, делай, что хочешь с этим стойлом. Да. Так оно так и есть на самом деле. Человек не хочет думать головой. Может, он же вынесет, ответственность на все. Он же не может цветы принести просто вот, потому что у него внутри возникло чувство. Нет, это чувство надо спрятать, чтобы никто не увидел. И дай бог. Потому что иначе на меня оно плюют. Ну, пардон, будет исполнено. А вот уже здесь тут уже никак не отвяжешься. Уже надо, праздник, блин, придется. Некоторые даже только вечером уже ползут. Но надо же все равно, а на самом деле, ну, Целый у, день каждого, у каждого человека бывают состояния, когда бабочки цветочки. Да, да, бабочки, открой, цветочки, это, открой это вот состояние, когда принеси, у тебя это состояние открой, да не думай ты о том, что тебя там где-то когда-то могут обмануть или не так поймут. Блин, ты в этот момент счастлив, ты раскрой свое счастье. Но ну, неужели ты думаешь, если ты счастливо подойдешь к зеркалу, зеркало на тебя плюнет, да? Зеркало будет, ты будешь видеть счастье. Ну так наслаждайся ну, ты знаешь, этим. Зеркало может плюнуть в одном случае, если у тебя есть страх, что оно на тебя плюнет. Так это вот, значит, у тебя есть... Будет исполненно. Тогда исполнено. будет, а будет исполнено, Естественно. Если у тебя эта херня есть, так ты перед тем, как встречаться с девушкой, разберись вот с этой да, херней. Да, И тогда ты встретишь ту девушку, которая действительно будет тебе и хорошей женой, и матерью твоим детям. Да. И тебе не надо тратить время на плюющих пустышек. Угу. Потому что это же ты запрашиваешь плюющую пустышку. Да. Кстати, да, и тогда, и тогда у тебя не будет цели заработать деньги, чтобы купить любовь, да, а у тебя будет просто, ты будешь наслаждаться жизнью, и у тебя все будет идти в гармонии, и любовь, и деньги, и возможности, успех, все будет идти. А Смотри, какая подмена сейчас у молодежи. А я когда смотрю на нее, мне немножко а, горько становится. У меня-то, у тебя дочка уже старшая замужем, да, и у меня сын старший, женат, да, а подрастают же средние и младшие, mm -hmm. да. да. И когда смотришь, что навязывается стереотип сейчас, молодежный. Любую соцсеть открой. Угу. Мужчина, я в 23 года купил свой первый Мерседес, а я тут заработал, а у меня тут куча давалок, телок и так далее. Это о любви, это о разуме, это о искренности, о честности в отношениях и так далее. Нет. Вы хотите, чтобы у вас на этом был крепкий брак? чтобы у вас были здоровые дети, чтобы у вас не было измен. Когда здесь направо и налево и женщины, и мужики заявляют, что брак без измен невозможен и так далее. Все мужики это я когда слышу. Я понимаю, насколько это больные травматики, которые вообще не знают, что такое искренность и что такое любовь. Вообще. То есть и, у них любовь да. заменена на секс, на деньги, на что угодно продажные твари. И они уже дышат этим, они пульсируют на это. Ну, естественно, они это имеют в жизни, конечно. Да. И они этому уже учатся. И ты да. Да, да, И да. их дети потом, а детям же больно. Чистый свет потом как напитается этого дерьма ему больно. Да, да. А эти дети, про которых ты сейчас говоришь, где они это взяли? У родителей. Л у родителей либо... Родители их выпихнули ответственность, и, дети, и то есть не обращают внимания на них, вот так же, как мы говорим, да, э, возьмите. И дети, то есть нет общения между детьми и родителями, именно вот этого чистого. И дети питаются из внешнего. То есть интернет, и ну, вот это все. Все, тут других вариантов никак. И поэтому в 23 года, да и не в 23, а и, и раньше, и позже, это дети недоразвитые, недоразвитые которые впитали дети. то, что на чем росли Да, да, да да. Которых не Нету научили, разума у родителей Не да. дали им любовь и не показали, да. какими могут да. быть отношения Подмены, ложь И вот эти подмены и ложь идут в семью, идут в отношения а, все, а, когда, да, да. а когда ты питаешь своего ребенка любовью и все делаешь из любви То этот ребенок, он будет совсем по-другому расти он будет, он будет и в интернете, он будет все видеть, но у него внутри ценность себя, своей жизни, во-первых Во-вторых, он тогда и в интернете, исходя из своей ценности, он не будь, ему неинтересно будет смотреть вот на это ширпотребное Он просто не будет, ему это неинтересно, он будет смотреть то, что ему надо для его роста, для его развития да? И тогда отношения будут строиться на чувствах. Да. И тогда, если возникает какой-то конфликт, то этот конфликт проговаривается, решается опять-таки из чувств, из любви и у -у -у. так далее. И тогда сложные периоды, те, которые психологи сразу заметили, писали. Вот люди поженились, потом у них будет сложный период, если они не могут забеременеть, либо если они родили там, до года ребенку, а потом у них сложный период там, будет через Пропис. 7 лет, потом следующий, через 10, сказали, и Психологи так сказали. Да, там ну, там целая уже прописанная система, и я когда это все тоже смотрю, меня Ржака берет, думаю, блин, я тоже очень много ответственности выносила на своего мужа. Говорила, не понимает, не ценит. Но пока я дошла до того, что я сама себя не понимала и сама себя не ценила. Да? Угу. И вот только моменты, когда уже полностью видишь в нем свет и понимаешь, если ты меняешься, то у него нет шанса не меняться. Угу. Просто дай свободу, и человек все равно будет двигаться вместе свободу, с тобой. Дай свободу ключ. Дай свободу ключ. Дай свободу. Тогда ты себе даешь тогда свободу. Да, тогда себе даешь свободу. И смотри, на самом деле вот против этих прописанных, да, я еще когда маленькая была, я сейчас вот я вспоминаю, скорее всего я начала ловить, в каком-то возрасте детки шловят про то, что когда там люди умирают, в каком возрасте, да, mm -hmm. и скорее всего также было где-то среди моих родителей, где-то я слышала там кто-то умер, тот, ну там 70 лет, вот мы там 80 живем, я помню свое, я это слышала, у меня страха не возникало, но я произносила, а я говорю, буду жить 150 лет. Мама моя, помню, ну-ну, конечно Ну и хорошо, и молодец, будешь жить Папа, ну хорошо Было бы так, да А, а я буду Смотри, и у меня это Знаешь, это, тоже против прописанного У меня шло как, как Конкретно не протест а как знание, я же хозяйка, я решаю Сколько я буду жить, я хочу жить 150 лет Потом еще Тоже я маленькая была Нервные клетки не восстанавливаются И Я это часто слышала Вот допустим, там где-то мама переживает там, Или, или какие-то между ними Между собой там разговоры, стычки Не стычки, а ссоры И Нервные клетки не восстанавливаются А я говорила, а нервные клетки восстанавливаются И, Смотри, вот сейчас это говорят наука об этом говорит. Да, наука а я тогда знала это. Я просто знала внутри это. Вот он ребенок, несущий знания, но его закрывают. Родители закрывают, да? А э, все-таки что-то осталось. Смотри, насколько важно. Насколько важно детей научить любить, научить благодарить. Да, себя да. благодарить. Ведь когда мы говорим о себе, любить себя, благодарить себя. Ой, эгоист, да, ой, да. ты такой, ты ты вот научись папе с мамой спасибо говорить. Да, да, да, пока да. он не говорит спасибо себе, он и им говорить будет неискренне. Угу. Пока он не любит себя, он и их не будет любить искренне. То есть его надо развернуть к себе, Научить убирать за собой вот этот мусор эмоциональный, разобраться, как, как он включает через свои эмоции события в своей жизни, как он подключает сюда в игру других людей, на каких частотах вы взаимодействуете после этого неосознанного подключения и так далее. Да, да. Когда ребенок это научится замечать, а вот этому учить надо. Конечно. Когда он придет в школу? Чуть позже а придет в школу. Я насчет этого хотела сказать сегодня тоже. Вот ты видишь, придет. Он придет, и просто невозможно не прийти. Если бы уже наши книги преподавали в школе, я абсолютно это говорю серьезно, уже дети впитывали бы любовь. Даже как для внеклассного чтения да, литературы. Да, да. Уже. Да. Уже. уже. Мало уже. того, учителя впитывали бы. И ты знаешь, половину бы тех учителей, которые работают сейчас, они бы не работали да, учителями, да. но вместо них пришли бы другие. Искренне, Искренне. действительно с интересом люди, которые, в которых есть вот этот Бог, вот этот свет, которому интересно делиться детьми. И с детьми, да, делиться с детьми. Вот на самом деле умение общаться, играть, делиться с детьми. Это тоже умение. Да. Я вот у своего старшего сына его замечала. Его никогда не интересовало, какого возраста рядом с ним дети. Вот uh -huh. какого не дай, он с ними со всеми найдет общий язык. И сейчас, когда он видео присылает, как они с малым играют, или когда они приходят, uh -huh. я когда смотрю, я понимаю, вот оно, вот это детство, оно не ушло. Это как талант идет. Да, это, это действительно талант. Это а талант. возьми талант твоего мужа. На самом деле, Точно я ему в последнее время такой, стала же. говорить это. Потому что то, как он... Ну, это не назвать занимается. Он с, интересно проводит время с детьми, да? Ну, как детьми, взрослыми детьми, но ему при этом подростки. Да, вот моя Лерка, твой, твой ясть, Дима, да? Он проводит, он с ними действительно искренне наслаждается. Он не учит там чему-то, а он с ними, вот прям наравне с ними, на Кайфует. Как они все тянутся к нему? Это его такой талант, на самом деле, а который классно, он не раскрыл было на в себе. Вообще. Да. То есть, где папа? Папа со всеми детьми на рифах. Да. да, да. И он И же кайфует. И дети кайфуют. Да, да, да. И это у него искренне настолько. Я последнее время просто стала ему это говорить. На самом деле он. Просто не раскрыл свой талант, не реализовал его. Не реализовал. А на самом деле это просто песня, когда вот возле него и ведь много таких людей, которые в своем деле, да, вот ты возле него ты просто чувствуешь, как родник журчит. Есть же такие люди. Угу. Та, возьми учителей, которые действительно как свет вот этот, ему интересно там историю преподавать или русский, вот которые, которые действительно Бог в этом деле, да? Дети же будут разину в рты слушать. Они будут да, как живой родник впитывать. Они на этот урок идут с удовольствием. А когда приходишь на урок, где учитель бурчит, лишь бы отделаться, лишь бы вот так сказано, так и делайте, и не объясняет, ну, ну где же ты, ребенок тухнет. Возьми врачей тоже, докторов, медицину, да где угодно. Если человек в этом бог, он несет божественную силу, он несет вот этот ресурс, он несет свет. Ты возле него напиваешься родниковой живой воды. Во всем абсолютно, во всем. И мы каждый человек, в нас есть таланты, в которых мы просто поем, мы боги в этом. Но мы их закрыли в себе. И мы считаем, обесцениваем, мы считаем, что это, ну, это так, это где-то вот там, туда, мне надо бежать туда, там деньги, там, там, потому что там сказали, что там хорошо. Блин, да расцветит, ты ж станешь просто вот, ты расцветешь, тебе будет все, тебя весь мир будет тянуться к тебе. А смотри, какой вывер ж интересный произошел. Чувства, они должны быть проявлены в материи, они должны быть проявлены в объективном мире, а они здесь полностью проданы полностью, полностью подменены на деньги. Человек променивает любовь на деньги, на материальное благо, человек интерес променивает на материальное благо, человек внимание направляет только на материальное благо. Да? Деньги, деньги, деньги. Да. Полная подмена, полный вынос. Да. А на самом деле вот это именно часть, где интерес должна, должен соединиться с вниманием и с чувствами, он, получается, идет на подмене. И подмена, смотри, какая мощная подмена в психике, мощная часть психики, интерес, внимание, да? чувства. Целый букет. А в материальном мире деньги. И в то же самое время дай человеку много денег. Вот смотри, сегодня любому человеку он говорит, вот был бы у меня миллион, я бы вот, там весь мир перевернул. Да. Дашь тебе миллион, что он сделает? матрас положит 90 процентов людей мы даже на тренингах проводили помнишь эксперименты те которые делали когда говорили людям вот проживаете момент вам приносят чемодан денег что вы с ним делаете половину людей не половину там какая-то часть отказывалась часть прятала под матрас а вот так чтобы взял и начал пользоваться не. Зависание не на что Пользоваться не знает, а растратить еще вариант Легко, разбросит Но при этом остановит свое развитие вообще Раздать. Раздать. Раздать То есть, вот Как знаешь, мне дай миллион И мне уже больше ничего не надо И все У него стопак, он раздал, все, распылил раздал. И сам на кладбище Да, да и, кстати, этот же результат показывают люди, которые повыигрывали большие да, лотереи. В лотереи, как да. правило, шанс фу, получи, а он его они они либо развозарил, либо его. положил под матрас. Под матрас, если ложат, то теряет все равно, теряет пропадает. Да. Кто-то ворует там или что-нибудь, да, теряется все, потому что это то же самое, как я на каком-то подкасте тоже говорила про разучились мечтать, разучились создавать. Мечтать. Это да. равно. Да, да, да. Человек не позволяет себе, не, не позволяет, позволяет себе, потому что не любит себя, угу. не ценит себя, не принимает себя. Блин, пошла мы, каждый раз, да, да, мы каждый раз вы к этому приходим. Да. да, да. Целостность. Целостность. Человек разбазарил себя, не любит, не ценит. Распросал, размазал по зеркалу и вынес ответственность на зеркало. На зеркало. зеркало. Как кто-то у нас был, говорил, я смотрю на себя в зеркало и ругаюсь, или что-то там. Ненавижу себя. А, ненавижу ругаюсь. себя, что-то что такое. Блин. И мне пишут, чтобы я сказала, ну, если ты себя ненавидишь, давай стань к себе задом и покажи жопу. Ну, слушайте, детский сад, избушка, а кто избушка, должен себя? Да, избушка, избушка, повернись к лесу задом ко мне передом. Mm -hmm. Слушай, а ну кто из нас должен включить мозг mm -hmm. и разобраться с собой, чтобы в зеркале полюбить себя? Mm -hmm. Кто должен перестать лгать и увидеть, где врет? Mm -hmm. И понимаешь, и человек пишет: Ну, порекомендуйте мне еще что-нибудь. Давайте mm -hmm. я себе жопу покажу. Давай. Ума от этого не прибавится. Mm -hmm уже казалось бы элементарно, да, но все равно давайте я вы, вылезну, чтобы еще себе наврать и еще наплевать свой собственный колодец и еще скажет, а как я могу в зеркало другой говорить, если я несчастлив, <laughs> ну все как, это печать сургутная, <смех> несчастливая. Это как вот э, на стриме, когда мы говорили, там человек написал, что ненавидит свою семью, да? А, да. Угу. И я просто да. прочитала фамилию человека, я знаю этого человека, ну, как знаю, была консультация когда-то. И я помню рекомендации, там это все всплывало, и там заявка была крайне необычная. Угу. Там, когда заявку прочитал, сразу волосы зашевелились, Да. И, понимаешь, я понимаю, что вот прошел год. От а него не ничего не изменилось. Та же злость, И не более та того, же та же злость, агрессия, ненависть к себе, неприятие мира вы мне должны каприз такой. Я топну ногой, весь мир мне должен служить. С хера ли вы мне не служите, козлы? Да. Вот. вот это состояние. И понимаешь, и оно не изменилось за год. Если тогда, когда тебе дали возможность его изменить, дали практики, сказали, что делать, убрали информацию, помыли тебе жоп. Тебе дали новый день. Тебе дали новый день. Вот, не с начни, него, да. и начни заново. А человек мало того, что насрал, так насрал больше, чем было до этого. Угу. И я тогда зависла на человеке и сказала, что когда болит голова, гильотина только может помочь, mm -hmm. да? да? рубанула это... ты тогда смачно так. Ну, ты знаешь, это из тех случаев на самом деле. Но это не про самоубийство, это не про что-то. Оказалось, что человека на самом деле болит голова. Mm -hmm. а, вот, а она не может не болеть, когда столько Конечно. ненависть. Конечно. Ведь первое, Конечно. что рушит ненависть, это кровеносную систему. Бьет по сердцу и по кровеносным сосудам. Кровеносные сосуды боль легче всего где вызывают? Головную. Mm -hmm. Либо потом начинают отключать внутренние органы. Но это физиология. Ты от этого далеко не убежишь, это твое тело Ты уже обосрался настолько, что ты просто рушишь свое физическое тело и твое тело уже воет И через боль говорит, я больше не могу угу. И а ты что, за человека будешь а, С человека постоянно да. говно будешь убирать? Угу. Нет, научись не обсираться Смотри, не инвалид же Не инвалид А смотри, а к чему идет? Туда идет Прям конкретно, нет, я хочу быть инвалидом. Ну, идет «я хочу быть инвалидом», но там идет еще и отказ от жизни. А, отказ либо, от жизни – это отк... э, э, обесценивание жизни. Угу. Даже не отказ от жизни, а обесценивание жизни. Но обесценивание жизни, вот в данном случае, уже на такой стадии распыления, это вообще вылет из, энерго... из инфраструктуры. А просто, просто за кем убирают говно? Да? За лежачим. За лежачим, да. Вот. А человек этого не видит, что он себя... Именно что туда. В психике он уже стал ежать. Да, да, да, да. Теперь осталось, чтобы это перекинулось на физику. Да. Да, да, да. И мы с тобой начали с любви. А Праздников. А это про любовь к себе. Праздников, да. И закончили. За упокой. Потому что какая любовь, такой и упокой. Да. Потому что если есть искренняя любовь, то человек сам выбирает, сколько ему лет жить и в каком теле. Да. Мы с тобой к этому пришли. Да, да, да. Бессмертие в теле реально, реально если человек осознан. Угу. Тело смертно, если человек неосознан. Все. Психика смертна, если человек неосознан. Чем более неосознан человек, тем более смертна психика и тем более смертно тело. Угу. Все. Прямая да. зависимость. Робот-автомат да. живет ровно по программе, столько, сколько отведен, Ровно по программе обсирается, ровно по программе заливает рот и карму, ровно по программе создает следующую жизнь в течение текущей, ровно по программе перетекает и дальше идет по программе. И эта программа затухания по конусу, по математике конус. Да. Да. и все, до вылета из инкарнационного цикла да. и данный индивид заканчивает свою деятельность, сейчас ковид это дело очень классно подсвечивает и помогает многим закончить сейчас инкарнационный цикл потому что уже людей нет да. почистить почистить. и это факт и ты ничего с этим не сделаешь да если по образу и подобию брать то идут осознания еще глубже и глубже а если есть любовь? если Что такое любовь? Вот давай э, вспомним эту даосскую схему черное и белое. И там есть кружочки. Вот если черное и белое, как оно течет, уже из наших книг народ-то понял, да? И плюс даосские, там, наверное, какие-то объяснялки есть. То Что такое эти кружочки? Вот что они могут значить? Это значит, что э, в тьме всегда есть свет. И мы, когда разговариваем с тьмой, если мы переходим, возьмем сатану, теневую часть, мы что от него чувствуем? Любовь. Любовь, жизнь. Любовь как жизнь, тепло жизни мы чувствуем. Да, И да. любовь мы чувствуем жизненным теплом. Да, да. Да. То есть у нас конкретно идет любовь да, как жизнь. Да. Если мы берем черный кружочек, во дне у нас что да. давлеет? Страх. Страх. Вот он, черненький кружочек. И таким образом в дне у нас будет страх, а в ночи угу. у нас будет любовь, любовь. и жизнь. И сатана нам присылает любовь, а день отправляет а, сатане да. результат страхов. Да, и все больше и больше, плотнее и плотнее. Плотнее и плотнее. А научись, чтоб ты и туда, и туда посылал любовь, и вот твое бессмертие, вот твоя вот твое бессмертие, вот твоя бесконечность, бесконечность и вот твоя твой баланс, твоя целостность. Да, и это про целостность. И тогда осознан на ночи, тогда осознан день. Когда осознан на ночи, осознан день, ты сам выбираешь, что ты делаешь днем, и что ты делаешь да. ночью. Да. И сколько времени тебе надо провести И ты благодарен ночью, тогда дня. ночи За то, что именно ночь тебе показывает Что в тебе сейчас преобладает И благодарен дню Потому что именно днем ты можешь В себе это удалить да. трансформировать. трансформировать Прожить, осознать и, да, и завершить да, да. И вот и эта вот благодарность Целостный, целостный, цикл. целостный да, цикл Но это все про себя искреннего а смотри, ведь этот, на самом деле, вот эту, да, целостность можно наложить абсолютно на все. На, на, на мать и дитя, на жизнь, на отношения. Да? Вот везде вот этот баланс, когда ты осознаешь благодарность всему абсолютно, что с тобой происходит, ты полностью выстраиваешь себя в гармонии, в целостности. Да. Да, и тогда для того, чтобы продолжалась жизнь в здоровом теле, надо просто прийти к себе искренне и настоящему. Научиться полюбить это тело. Полюбить это и тело. И вернуться к себе, себя. полюбить себя. И начать чистить себя. Не только мыться. Да. Но и внутри. Самое да. ценное, самое основное. Это самое ценное. Научиться убирать... Психику да. научиться наводить. Потому что она настолько психики. загрязнена, настолько загрязнена, ведь человек даже не научен, не приучен, не научен и нигде даже и не получает этого знания, оно закрыто, что себя надо чистить внутри себя. А на самом деле надо благодарить. это момент, с которого если человек с 21 года начинает чистить себя и не загрязняет свое Терпетично. тело, угу. процесс старения выключит. Да. да, И да, он да. у него не включится. Да. И он живет в интересе, он живет в абсолютной гармонии с собой, в балансе. Все, он бесконечен, он бессмертен, он ресурс, чистый живой ресурс. Да. Потому что когда мы приходим к этому в 50 лет, да, мы понимаем, что нам надо отматывать. Да, да. А когда мы осознаем, что этому можно научить наших детей, да. а этому сложно научить детей, потому что в это время идет максимальное вовлечение в коллективное. <связываю> То есть, по сути дела, вау, весь мир передо мной. Тут я на гонках, тут я в магазине, тут я на мотивах, тут я еще куда-нибудь. На сноуборде. <связываю> на сноуборде, тут еще куда -то. Тут все одновременно, весь мир перед тобой. Но при этом этот мир от тебя никуда не девается, если ты развернут к себе и понимаешь, я кайфую. И я могу кайфовать, кайфовать, кайфовать бесконечно. Вопрос, я развернут наружу или я развернут вовнут? Да, да, к себе. Все, научиться разворачиваться вовнутрь в каждый момент здесь и сейчас. Угу. Действие может быть одним и тем же. Да. Вопрос восприятия. Куда развернуто восприятие? Вот оно управление восприятием. Да. То, о чем мы талдычим в самой первой книжке. Точно, точно, точно. А, кстати, до написания первой книги, мне даже было интересно, на эту тему нормальных книг вообще не было по, по восприятию. То есть люди не занимались восприятием. Твоя, да, и твоя книга, кстати, вот это управление восприятием, да, а, это же ведь книга еще до инфодавина. До она сжатая, концентрат. Согласен. Она сжала все психотехники да. и донос. Ровно подвела, показала вот ваше объективное восприятие. Оно положено Там в одну книжку. Выжимка в... просто. В одной книжке, да. И потом пошло, она уже инфодавина. Заметь, Объективное восприятие. Ну, пускай две книги. Книга 1, 2, да. да. Одна книга само восприятие, одна книга а, управления бессознательным. Это все, что касается контрактов на бессознательном уровне. Угу. В объективном восприятии. Техники влияния. Угу. А, а по инфодайнингу сколько книг? Угу. Еще 8 сверху. И еще будут написаны. И еще будут, да. да. Вот, вот оно. Вот оно коллективное, а вот оно субъективное. Да, да, да, да. И получается, что аслана не заметили. Весь мир живет в объективном, а слоната и не видит. Угу. На мухе все внимание сосредоточено, на бзыкающий. Угу. И яйца раскладывающие по мозгам. И потом смотришь, у кого какие черви в башке живут. Да. И тогда, когда родители не вкладывают в своих детей, потому что нечего вложить, в самих нету. Да и говорят, я тебя родил, ты уже развивайся сам. Как там дальше? Mm -hmm. Да выбрасывают. Ну где ты родишься? Тут вот в этом выбросанном, выброшенном, да mm -hmm. и, и родишься в этом а мусоре. Вот он плевок, свой собственный огород. Как принято воспитывать в США, как принято воспитывать у нас. У нас когда-то все время ставили в приоритеты европейские ценности, американские. Да, да, да. Вот в США 18 лет выкинули, иди плыви Да, блин, вот оно. Ну и где ты потом родишься? Вот оно куда пришло. Вот оно семейная ценность. Опять-таки, все время в Советском Союзе заботились о женской чистоте, Да говорили о невеенности, да, да. в подоле не принести и так далее. И это ценилось. В 80-е 80 годы, как это все обвалилось вместе mm -hmm. с Берлинской стеной, в 90-е, да, вместе с Берлинской mm -hmm. стеной. Mm -hmm. Все это рухнуло. И, и в вот момент распада Советского Союза путано вот обесценивание ценностей и, и так да, далее. Все да. это покатилось в трамп И теперь пожинается то, что посеяно. Собирайте mm -hmm. урожай без мозгности. Потому что вам же рождаться в этом роду. Министировано то, что вы посеяли. Потеря, да, потеряна ценность. Вот она ценность себя, вот она ценность тела, вот она ценность чистоты, вот она, искренности отношений. Вот она целостность. Вот она целостность. Это все об этом. Это все об одном. Да, и на самом деле это так. Как интересно все. Боже, как, как вот, когда ты осознаешь вот эту глубину, и она еще больше тебя расширяется, раскрывается, да. И это кажется настолько, вот оно прям под носом лежит, вот оно, вот прям вот в каждом слове, да. А человек нет, не видит вообще. И ты ему разжевываешь, но он уже согласись, что а, когда разжевываешь, слыша, уже да, Сейчас когда да, да. Сейчас да. много сознаний просыпается. Очень, очень. Тяжело идет, но много сознания. Да. Но мы с тобой чаще и чаще слышим именно, что прочесть, прочитав наши книги, Только человек воспринимает информацию, да. Он начинает слышать себя, он начинает чувствовать себя, и он начинает идти к себе. Да. И книги еще отфильтровывают тех, кто бежит за концепцией, чтобы быстренько ее перепродать. да, да, да. Это Они очень классно уже. отфильтровывают людей, которые… То есть им даже вообще не надо приходить на курсы или на тренинги, тратить заряд деньги и все. Да. То есть это не ваша. вы еще не наигрались. Инфодайинг – это про завершение игры, про создание своей собственной… Из искренности и любви к себе. Да, ключ искренности любовь к себе. Из интереса. Да, да, а да. когда человек бежит за деньгами, когда человек бежит за подменами, в клювике схватил чтобы что-то, чтобы показать другим мартышкам, что я умный, ну, это не про инфодайинг. Угу. И тогда нечего тратить время, нечего сюда приходить. Поэтому я понимаю, Ты искажаешь информацию, ты плюешь в свой собственный колодец. Ты врешь, да. Ты ее не осознал... И ты начал искажать. Угу. И все, и ты себе нагадил еще больше. Поэтому здесь, а вот, когда человек приходит в инфодайинг, здесь очень-очень да? очень сильно поднимается ценности, осознанность и так далее. И этой ответственности человек Только через осознавание, что он делает И зачем он сюда приходит Поэтому вот на Сабришине скоро заработают разделы Психология и экстрасенсорика И у людей будет возможность работать Просто пользоваться платформой Потому что платформа реально очень много возможностей Дает тех, которых сейчас не дает Ни Google, ничто, да. ничто вот. Но при этом Именно сам инфодайвинг Остается, остается инфодайвингом То есть насколько человек готов быть искренним и быть самим собой. Потому что здесь нету концепции. У -у -у. Здесь есть свой жизненный опыт и есть осознание. И есть возвращение к себе. И если ты через работу возвращаешься к себе, то значит ты на верном пути. Если ты через работу размазываешься по-наружному, а как отличить, размазываешься ли ты по-наружному? Вот смотри, самый простой пример. Мы когда ставим расписание. Как мы ставим? Во-первых, когда нам удобно. То есть наши стримы сейчас идут в понедельник в 6 часов вечера да? Людям это неудобно Они с работы не доехали но мы понимаем, что у нас потом будет погружение, и поэтому нам удобно. Тоже приехала ко мне, мы ставим это под себя. Да? И то, что это не пятница, а понедельник, потому что в пятницу мы проводим со своими детьми. Да, да. Да? То есть мы это ставим под себя, нам так удобно. Потом, когда мы начинаем смотреть те же курсы, мы берем те курсы, которые мы ставим, чтобы у нас было развитие и движение дальше. У -у -у. Да? То есть мы заботимся о себе. И, соответственно, те люди, которые приходят к нам, получают... Реальные и знания, и все, то есть там нету лжи, нету подмены. Потому что идет сразу вин-вин. Угу. Закон парадокса работает. Вот. Когда мы берем тематику, мы берем тематику, которая нам интересна. Интересно, да. Смотри, как делают психологи или вот те, кто называют себя экстрасенсами, да иногда и инфодайверы этим шалят, да, которые еще не догнали суть. Ставится. Мы поставим для вас тему, скажите, какая тема вам интересна. А мы вам споем на любую тему, которую да. вы нам зададите. Угу. Я вас обучу чему угодно, только скажите, что вам нравится. Подстроюсь под вас. Подстроюсь под вас. Ой, сейчас модно вот это, значит, я прогуглю, что модно и ровненько повторю. Заметь, наши тренинги, даже тема счастья, как она сейчас пошла в популяризацию. Угу. Люди начинают все обучать счастье. Более того, я когда слышу вот этих товарищей, которые смотрели наши видео, пытаются их пересказать, и у них даже не получается говорить про осознанность, потому что у них мозгов не, не хватает, чтобы собрать все в пучок. Блин, так отжали уже ты денег, купи-то эти книги, да, для того, чтобы у тебя хотя бы мозги заработали. Если ты уже начал что-то ловить, да, если ты уже, смотреть, тут, да, да, если ты уже сидишь на этом канале да. и если ты смотришь Боже, и если будь даже ты пытаешься быть специалистом в этом, будь, будь ты уже в этом деле да, до конца. Уже себе, да. не бедный человек, да. да. Купи, почитай и Что ж ты воруешь кусочек? Ты же... Ты, ж... ты бери целиком. Да, уважай себя. Да, и когда до тебя дойдет, что ты сейчас просто а, подворовываешь и клюешь кусочек ну, не уважаешь а, вот, свой, этот вот да. а, свой колодец, в какой-то момент дойдет, блин, я вообще пругу несу. Угу. Потому что даже вот этот ролик с просознанности я просто поняла, что угу. человек вообще набор слов. Угу. Набор слов. Тупо набор слов. Угу. А мозга нет. Ну так позволь себе почитать книги, позволь себе разобраться в теме, удели этому внимание. Да. А не просто рекламку кину, и все. О, все прибегите ко мне, я, я вас обслужу. Да. Я вас в попу зацелую, еще бесплатно. Да. А мы ставим именно то, что нам. Нам интересно. И мы в этом потоке интереса мы валим вместе со всеми. Все. И тогда люди получают. Получают что? Ресурс. ресурс. Наташа, ресурс потому что в это время Мы что? Мы просто вот, мы боги в этом деле. Мы ресурс, да, и, и получают ресурс. А если мы во лжи, под, то мы... И тогда и, и получаешь вот эту ложь вот снаружи, скукожевую. Вот, и, и потом гордо пересказываешь. Он меня научил вот этому, этому и вот этому. Mm -hmm. Все очень структурировано, даже под запись. Mm -hmm. И где то этим воспользовался. Mm -hmm. Ты стал от этого счастлив? Mm -hmm. У тебя мозгов от этого добавилось? Да. И вот смотришь на это и понимаешь, да ты... Да, надо научиться чувствовать живой интерес. Да. И вот там родниковая живая вода. Да? А, а когда смотри, ты подстраиваешься? А любви без интереса не Никогда не будет, да. Казалось бы, как это? Любовь и интерес – разные вещи. Да ни хрена. Сперва тебе интересен этот человек, mm -hmm. и ты в него влюбляешься. Любви без интереса не бывает. Да, да, Потому да. что интерес это то, что заставляет вращаться наш день-ночь, день-ночь. Да, да, да. И поэтому я наши книги называю золотыми скидками. Ресурс. Теперь понимаю, да. почему. Ресурс. И поэтому они написаны в таком простом ключе, что их будут читать и дети. Да, как да. Гарри Поттера читали. Да, да, да, да. Только там был вымысел, а здесь правда. Здесь реальная история. Реальная Гарри жизнь. Поттер, он да, он просто уже это там. Это. А это? Но когда начинаешь раскладывать, у меня муж говорит, когда начинаешь читать про белую, черное, говорит, мне просто говорит мозг. Ну так это самая сложная книга на самом, на самом деле. деле да. Особенно для ума, представляешь? Да, да, для ума это же вообще. А мы с тобой смотри, а ведь мы, а эта информация пошла, а мы себе позволили. Да. Мы уму сказали, слышишь, стой, слушай. И мы тебя будем наполнять. Все, мы позволили себе, мы раскрылись, мы вышли за рамки. Вышли за рамки, вот Парадокс, мы вышли за рамки себя, а при этом мы развернулись к себе полностью. И после вот этой черной книги какой разворот пошел. Да, да. Полностью раскладка любого человека. Абсолютно. Но ну, для этого надо иметь состояние счастья постоянное. Вот оно, счастье. Потом мы обратили внимание на коллективное бессознательное. Как бессознательное? Я когда вообще тогда, вот это в то время попал материал в руки, кстати, благодаря нашему институту, что надсознание и подсознание, психология отказывается от этих а, терминов, а потому что все теперь называется по Юнгу коллективным бессознательным. бессознательным. И меня тогда я помню как. Я помню чёрную и белую. Я помню э, надсознание, то, что мы прошли. Там может в надсознание войти любой человек. Да? Угу. А в подсознание уже не любой угу. человек. Уже только женщина с чистым да. зеркалом. Да, да. Пока нет чистого зеркала, ты туда не войдёшь. И я помню, когда вдруг это все смешали в одну кучу и назвали коллективным бессознательным, а мы когда разбирались в надсознании, здесь коллективное бессознательное, да, здесь, здесь коллективное, да. здесь коллективное. И в отражении то же самое, да? И тут ты так смотришь. Стоп, братцы. Стоп, братцы. А там только сектора, вы врете. Вы просто взяли так, как вы там не разобрались. Вот грубо говоря, там есть рис, там есть фасоль, а там есть просто... гречка. И это лежит в разных мешочках, uh -huh. а так как у вас нет ума, вы взяли это все, высыпали, перемешали, сказали, это все у нас теперь будет а... крупа, крупа, рис, фасоль, гречка, да. Одним словом, крупа. Ну это же нет большого ума. Поэтому, Давайте разберем. Все давай по своим разберем, местам, да, да, как Золушка. И мы вот с тобой, да. когда мы это уже разобрали, когда да, увидели. Да. Да, так, поэтому коллективное бессознательное и начинается с наезда на юнга. Да. А, да, потому что это только бессознательные люди в коматозном состоянии да, могли да, такую да. чушь написать. А вот. И потом пошли уже книги, когда пошло знание, а знание оно уже просто фонтаном пошло. Когда ты начал видеть, как это все накладывать на жизнь, на реальность, на социум, как это будет да. проявляться. Это было очевидно. То есть там такие вещи глубинные пошли, а потом, когда а глубина... А потом глубина, а потом, когда парадокс раскладываться, то это вообще... А глубина, она действительно глубина. Но глубину ты еще можешь брать в обычном восприятии. Да? Угу. А уже парадоксальное восприятие, тут уже надо изменить, тут уже только управление восприятием. Не изменив восприятие на парадоксальное, половину информации остается за кадром. Да. То есть, таким Здесь... образом парадокс защитился от вторжения грязных. Точно. И от вторжения сознания нечеловеческого порядка. Все. Угу. Вот говорят, знания должны быть защищены вот вот оно, оно да. так защищено. Ты читаешь просто невозможно, и ты читаешь просто предложение. Да. У тебя за предложением не следует тот блок информации, вызывающий осознание, зарения. Все. Угу, угу. Если ты вышел сюда с... чистый и в парадоксальном восприятии, у тебя То за каждым тебя... предложением еще идет блок информации. Да, это как, как этот замок сейфа раскрывается, осознание да. раскрывается, Распаковка идет. распаковочка идет. Все, у тебя пошли. Глубинное осознавание. Да.